Всем привет, друзья! Сегодня у нас опять последняя серия, наверное. Ну, может, еще не последняя про бролдеров наших. Сейчас вам покажу. Прошло где-то полтора месяца уже, ну, с небольшим там. Вот такие они бролилки. Короче, вешали, начинается вес веса двух с половиной до ну, трех с половиной килограмм, но трех с половиной такие тухи. Вот. И вот решили сегодня, ну как бы решили, на выходных уже двух кур приговорили, попробовали шашлыки, вкусно. И сегодня надо будет взять еще одну курочку на подливку мясную, хочу куриную. О, петух стал, о, красавец. красавица. Петух, я не знаю, уже килограмм может 4 весит, Тут мы вешали не 5-6 назад. Здорово, отходить ему уже тяжело. Они уже в основном не ходят Я сейчас пойдут пойдет вещает сейчас все бог на лапу. лапы видать затекает уже болят резкий вес набирают Ну вот что надо потихоньку от них избавляться скоро у нас будет не сушек хотим завести Броллеров потом это еще О -х -х -х. так вот такое у нас видео ребят сейчас я покажу вам ребят как ощипывать ну самоубийство конечно не буду показывать в чем самоубийство показывать тем более вдруг посмотрят дети посмотрят это видео и скажут а бабам так что Сейчас, короче, зарубаем одну и покажу, как я ощипываю. Ну, я все вручную делаю, ощипываю и потрошу. Сейчас вам покажу. Вот, ребят, выбрали среднюю курочку. Вот такая курочка вот. Пока бью таких средних, маленьких, короче, самых Большие оставляем. Потом на самой... Ну, что, ходить уже плохо ходим, да. Тяжело ходить. Ну ладненько. Так вот, ребят, ну есть птичка у нас. Птичка у нас уже подготовилась. И я просто в воду опускаю ее, чтобы она попарилась немножко. Чтоб пере, короче, лучше ощипывались. Вот. Обняли. раза два хватит, пока. потом если что, можно еще опустить, и все, простым а рук... А вот так, уберу голову, чтобы не видно было детям, и вот просто ощипываю. руками щипаем, и вот так вот, все против шерсти, как говорится, и вот, все элементарно, все одной рукой можно даже делать, ну ладно, сейчас общипаю, покажу вам дальше, как мы чистим, ну Вот ребята ощипали курочку, как курочка у нас получилась. И сейчас мы ну, вот, начинаем ее потрошить. Делаем просто вот тут надрезик. Вот так вот надрезик. Открываем и вытаскиваем внутренности. Вот и тут потом обрежем. И должно быть такое, типа кошечка получится. Вот эти внутренние органы все отрезать надо будет. Это все показывать, конечно, не буду на камеру потому что все таки, как еще раз повторяюсь, смотрят нас дети, ну а так вы можете все сами сделать, все элементарно. И не бойтесь, это курицу для этого и вы выращивали, чтобы все таки получить с нее мясо, Кто то некоторые боятся карты, молок, приводер, -то еще тогда мы ее выращиваем, эту курицу бролеров, именно для этого, чтобы нам ее скушать. Вот ребята такие дела не переключайтесь ждите новых выпусков новых серий с вами был буян youtube всем пока да ребят чуть не забыл короче ну курс то мы разделали вот сейчас покажу что получилось вот ребят такая курочка получилась и сейчас мы ее паяльной лампа немножко пройдемся потому что вот все равно вот остались небольшие перышки где-то вот все-таки руками все это делал на машине вот, трубим лапки и все. Так что не пугайтесь, если у вас остались там немножко перышек. Просто можно обычная горелка газовая пройтись и все, все дела. Вот. Ну а теперь точно все, всем пока. Не забудь подписаться.